привет ребята добро пожаловать на канал это уже 61 первый день по эксперименту где на протяжении 100 дней я инвестирую в криптовалюту по 25 долларов сегодня я решил провести небольшой такой эксперимент буду торговать в режиме реального времени и будет у меня всего лишь 15 минут мы узнаем сколько получится заработать со 140 долларов буквально за 15 минут поэтому не будем медлить сразу нажимаем таймер время пошло время искать какие-либо интересные ситуации сразу переводим деньги для торговли возьмем примерно 140 долларов я примерно хотел с такой суммы начинать. Ну и все, давайте постараюсь даже это видео не перематывать, хоть уже тут буду где-то запинаться, но уж извините, будем искать так вот быстро ситуации. Первое, что я могу уже искать, куда могу обращать внимание, это открыть скринер и искать какие-то крупные плотности, от которых уже могу открыть сделки. Потому что другого выхода, чтобы быстро как-то заработать, я, ребята, не вижу. Вижу интересную ситуацию по Салане, у нас есть 4,2 миллиона долларов на покупку давайте посмотрим что у нас там вообще видно в стакане переходим в стакан добавляем здесь для спотового и здесь добавляем для фьючерсного торговли от плотностей главное конечно вот это вот все быстро делать теперь добавляем здесь уже салану да мы видим то что в стакане спота есть крупная плотность давайте возьму 500 долларов и буду открывать уже свою первую сделку буду открываться вот прям вот так вот быстренько по рынку и стопик у нас будет короткий вот примерно вот здесь. Даже можем спрятаться вот за эту вот крупную плотность, за 5,3. И посмотрим. Вот смотрите, у нас уже пол плотности разобрали. У нас здесь есть небольшая наклонка, ребята. И возможно сейчас надо будет переобуться от этой плотности. Потому что если эту плотность до конца разберут, вероятнее всего вот эта вот наклонка у нас будет пробита. Пока мы очень хорошо идем на повышение. Также отметим... Еще одну наклонку по нижним уровням. И, возможно, цена сможет сходить вот к этому нижнему коридору. Хотя, смотрите, здесь очень интересная ситуация в том плане: то, что здесь есть еще один уровень. И мы в этот уровень ударяемся, поэтому, возможно, даже можем сходить на него пробой. Ну, пока посмотрим. Так, будем заходить сразу, грубо говоря, в full депо. Ну, потому что что тут медлить, нам надо узнать, сколько мы максимум сможем вытащить. Сможем ли вообще вытащить? Так, здесь у нас 12 тысяч осталось, заходили было 25, насколько я помню, то есть 2 миллиона примерно у нас осталось, да, если смотреть по скринеру. Так, смотрим 1.8, да, ну пока все хорошо, ребята, посмотрим. Конечно, я бы сейчас лучше, может, в шорт бы обращал внимание монеты, потому что как-то на лонг не особо как бы верится, но посмотрим. Так, здесь как только цена у нас улетит на повышение, если пойдем... Пробивать уровень будет вообще замечательно. Конечно, давайте посмотрим. Но тут уровень не такой себе, знаете, сильный. Ну, так себе. Это второй подход к уровню. Но сейчас такой интересный момент. То, что у нас может формироваться. Есть такая фигура технического анализа, как чаша. Вот у нас бам. Потом ручка. И потом движение вверх. Потенциал такой фигуры. Это вот расстояние. И вот то самое расстояние. Но это опять же... Это пока даже близко не похоже на чашу с ручкой, потому что тут даже ручка еще у нас толком не сформирована. Я пока вижу то, что цена у нас двигается вот в этом вот узком коридоре, в котором мы, возможно, можем поработать, но будем смотреть, как эта заявка у нас будет себя вести. А так, в целом, конечно, ребята, хотелось буквально за минут 15 заработать даже там 10-20 долларов. Уже было бы замечательно, я вам скажу. Так, 10 тысяч у нас осталось монет в стакане спота. Не вижу, как, насколько там сильно ее разбирают, поэтому давайте немного приблизим. Уже 6.9, короче, возможно, возможно, придется все-таки переобуться. Переобуться мы сможем на кнопку R, поэтому, если что, я всегда на стреме и готов словить движение вот к этому вот нижнему уровню. Так, пока все выглядит так себе, но ну, будем смотреть по ситуации. Если сейчас останется там 1002 монет, я, ребят, буду переобуваться потому что другого выхода я тут не вижу. Так, 7000, 6 9 ну пока держим. Ну все, надо переобуваться. Все, переобулись, потому что осталось там вообще понты. И выставим тут стоп-лосс примерно 0,3. 0,3 просто у меня средний стоп-лосс, 0,2, Здесь уже у нас почти разобрали заявку. Кластер хорошенько так набили на продажу, поэтому я думаю сейчас... Должны будем все-таки уходить в пробой этой наклонки. И теперь давайте обозначим вот этот вот важный уровень. Ну как важный? Относительно важный. Почему важный? Потому что в этом месте у нас был отскок. И в этом месте мы вот так вот тенью прям вылетели и сделали пин-бар на 5 минутки. Вот именно в такие вот моменты я переворачиваюсь, когда у нас уже вот все, заявочки нету. Лучше, конечно, получить минимальный убыток, чем... Сейчас сидеть и пересиживать Ну плюс, если мы идем пробой наклонки У нас, грубо говоря, был вот такой вот широкий диапазон, да? И сейчас цена вполне может подойти вот к этой вот нижней трендовой линии Но опять же нужно смотреть, как она будет реагировать вот на этот вот уровень Если мы на этом уровне особо тут не застоимся, там мы улетим ниже вот давайте еще вот эти вот зоны обозначим, вот этот вот фитилюк, тоже его низ обозначим, потому что понятно, мы тут можем либо стопануться, буду, наверное, вот просто перетягивать стоп, чтобы уже получить максимально возможную прибыль, не буду уже частично фиксироваться, будем, если что, стараться вытягивать, ну тут уже как повезет, потому что тоже 15 минут, вон уже осталось буквально 9,5 минут, и как бы что тут получится, тоже непонятно. Ну, пока мы, я не знаю, наверное, в небольшом таком минусе от переворота, потому что там надо было на комиссии потратить. Когда мы переворачиваемся по рынку, давайте посмотрим это в процентах, потому что мне в процентах намного удобнее смотреть. Так, это в пунктах, а нам надо... А, это уже в деньгах, это в процентах. 0,3, но это пока маловато. Нам хотя бы 1% вытянуть. Было бы уже с этой ситуации, ребят, замечательно, конечно. 1% это было бы примерно 23 доллара. Ну, я думаю, было бы нормально. Так, начинали мы 100, со 140 долларов, это надо тоже все в голове держать. И, кстати, ребят, пока у нас сделочка идет, смотрите, как хорошо. Сейчас посмотрим, как на эти уровни она будет реагировать. Важно, чтобы она их так снесла быстро. Если мы быстро сносим вот эту вот зону, то я думаю, мы спокойно можем вот так вот к трендовой вернуться. Возможно, даже ниже трендовой сходить. Но, ой-ой-ой, смотрите, что происходит. Что происходит. Что происходит. 11 тысяч у нас есть на 152, у нас открыта позиция на 15 слотов на 152, поэтому я думаю, тут уже, ребята, можно вот так вот раскинуть потихонечку сетку, да, даже вот часть так зафиксить, и тут уже по сетке, так, либо уже потихоньку думать закрываться, конечно, я думал сразу переносить, да, но тут... Блин, короче, ребят, не ту кнопку нажал, хотел кнопку C, чтобы стоп перенести, а нажал совсем не ту кнопку. Я, я, я уже болван, я, короче, когда я вижу кнопку, я на нее нажимаю и потом только понимаю, что это не та кнопка, на которую мне надо нажать. Я нажал на D и потом только осознал, что на D нажал. Ну ладно, короче, ребят, это ничего страшного, давайте тогда быстро вторую ситуацию найдем, у нас еще время позволяет. Так, у нас есть стакан из пота по Зен, небольшая такая заявка, но опять же, ну как небольшая, тут у нас 17 тысяч проходит по Зен, но тут, я бы сказал, довольно-таки огромная заявка. Так, теперь давайте тогда вернемся уже на Зен, не будем зацикливаться на одной ситуации, потому что мы сейчас тоже можем просидеть и ничего толком не сделать. И вот скоро, ребят, выйдет вторая часть, как я пошел в ресторан. Вы там, конечно, охренеете с результата. Будет у меня там все хорошо, было бы все, конечно, по-другому. Так, сокращаем тысячу объемов. У нас тут, смотрите, какая-то активность есть в стакане, да? Активность в стакане. Поэтому давайте попробуем. Так, Ctrl-T. Это мы зашли по рынку на 50 и можем еще зайти дважды. Но тут будем смотреть по ситуации. Если цена начнет проваливаться, у нас... На 76, а тут довольно-таки стоп, видите, огромный получается. Поэтому тут лучше уже докинуть в другой ситуации. Либо уже пускай летит так, а там посмотрим, короче. Потому что тут и так большая волатильность. Так, отметим примерно хотя бы вот эту зону. Вот здесь я еще буду докидывать на 76, 600. Так, тут у нас стаканы примерно одинаково сходятся. Но я, конечно, тут поспешил, поспешил, конечно, я тут ничего не скажу. Но мне нравится то, что тут, видите, он объемы у нас каканули. Конечно, не нравится то, что у нас по объемам уже... Вот, есть такая тема. Это мне тоже не нравится, да? Но это так, мы пока будем голове удерживать. Итак, ребят, давайте тогда монетку покажу, так как у нас... Я записываю это видео, признаюсь вам, заранее, за один день, потому что сейчас нахожусь уже в Москве, скорее всего. Сегодня мы добавим в портфель монетку ОМ. Я уже не буду рассказывать по этой монете. Добавляем, значит добавляем. Я ее уже сидел, посмотрел, мне лично понравилось, потому что там, насколько я помню, половина процентов монет уже находится 40 в 40% циркуляции, плюс эта монета вот относительно молодая и, грубо говоря, еще лежит на днище. Ну посмотрим, но ну, как молодая, уже почти год прошло, но лежит на днище. Я думаю, со дна можно подобрать, потому что вот мы брали в портфель монетку Белла протокол, да, вот вчера только взяли и эта монета уже дала нам там роста на 70%, то есть как мы вовремя зашли, вот, 60% роста и ОМ вообще максимально похоже, вот чисто графиками, грубо говоря, один в один, поэтому, ребят, тут на 25 долларов выставляю купить. И так как я не сижу через IP, у меня, короче, не даст купить. Как обычно все это, блин, происходит. Короче, потом добавлю свой портфель. Либо вот сейчас в режиме реального времени, я вам просто все наглядно покажу. Меня просто без VPN -а не пускают. Многие спрашивали, почему ты -то с VPN? -ом. Ну, потому что вот, потому что меня не пускают. VPN -а у меня обычный псифон. Вот такой вот значок, если кому-то будет интересно. Так, и теперь здесь обновляю страницу. Возможно, нас пустит. Так, смотрим, здесь у нас плюс пока 3 доллара. Будем смотреть, закинем, возможно, давайте в безубыток, потому что эта ситуация не особо нравится. Ну, хотя давайте еще есть время подержим чуть-чуть. Страничка вроде обновилась по маркету на 25 долларов. Наврать, навряд ли, конечно, вот видите, уже пустит. Сейчас тогда быстренько возьму с телефона, добавлю, чтобы уже все было красиво. Так, перехожу в телефон, тут также включаю VPN, это я уже не буду, конечно, транслировать на этот на экран, потому что мне лень это все монтировать, я вам просто покажу, что она добавится. Теперь переходим сюда, переходим в панель инструментов, здесь я захожу в приложение, открываю по рынке, блин, все, конечно, лагает немного, выбираю здесь спот, давайте посмотрим, что по сделке, по сделке у нас пока все хорошо, Давайте, ребят, наверное, зафиксируем либо перенесем стоп лосс на, ну, вот в это вот место. То ли выбьет, то ли сейчас будут импульсы, пойдет вверх, тут уже как повезет. Ну, хоть что-то с этой сделки заберем, если что, да. Конечно, я ни зачем тут не прячусь, тут уже стоп лосс получается такой типа фартовый, но посмотрим, тут уже как повезет. Так, Ом USD. Тут просто, если будет импульс, но ну, видите, импульса не было, поэтому и забрала так себе. Так, у меня тут, конечно, из-за этого не грузит. Есть время еще найти одну ситуацию. По целлор. Вот по целлор есть. Но она такая, не относительно крупная эта заявка. Так, по Гале есть. по Погали, по Галие. Ну, по Гале так себе, потому что тут какая-то волатильность. Вон, смотрите, проходит объем 2,1 миллион, а заявка всего лишь на 240. Но это, грубо говоря, мелочь, да? По Зену, кстати, я думал, тут было 37, а тут нет, тут было 370, поэтому эта заявка, ну, относительно крупная была. И, кстати, смотрите, мы рано стоп-лосс убрали, но я думал, то ли будет импульс, то ли его не будет. Так, перехожу, ребята, уже на Binance телефона, тут нажимаю на 25 долларов, получается 33 Ома, ой, не 33, что-то я затупил. Короче, просто нажимаю на 25 долларов, купить. И, короче, тут мне тоже не дают купить. Короче, тут тоже заметили, то что я сижу с VPN. Ну, ладно, это я уже потом разберусь. Перейдете в телеграм канал. Там уже будет актуальная информация по этой монете. Поэтому, ребят, я ее добавлю обязательно в наш портфель. Переходите в Telegram и смотрите актуальную информацию. Именно эту вот монетку. Осталось нам, я даже не знаю, сколько по таймеру. Две минуты. Две минуты еще можно найти хоть какую-то ситуацию. Ну, целлор можно так, буквально чуть-чуть на отскок. Так, но ну это если я уже успею. Надо бы, конечно, еще обиток параллельно открыть, но я вот решил вот так спонтанно придумать такую идею для видео. Не знаю, почему мне это пришло в голову, но просто мне надо было делать видос какой-нибудь. Ну, вы знаете, я каждый день записываю. Так, тут у нас есть 1.5, точка для входа у нас максимально, как по мне, хорошая. Так, закинем Т, это на 23, сразу вон стопик, это 0.19. Так, тут, конечно, прятаться незачем, да? Так, еще одну закину на 50. Так, и меня, а, перепутал кнопки. Перепутал кнопки, ребята, поэтому зашел мне не туда, куда хотел. Так, 0.3, это уже охренеть какой стоп. Нам надо стоп намного поменьше. Так, 0.2. Давайте 430. Но ну, тут стоит 14300, а тут 14330. Я думаю, нормально. Но тут опять же заходим чисто от заявки. По такому краткосрочному хорошему тренду. Ну, посмотрим. Тут как бы особо у меня уверенности нету, но... Но взять вот хотя бы вот это вот небольшое движение. Тут сколько? Полпроцента. Я думаю, можно было бы попробовать. Но тут уже я не уверен. Тут как бы есть, да, такой вот прям видите, импульсивное движение вниз но но как-то так себе смотрится так себе хоть и есть заявка, но не знаю нет уверенности, не то что-то не, не чувствуется, короче, внутрянкой что сделка нормальная так, тогда ждем по этой ситуации тут меня просто еще волнует тот момент, что может быть такой вот небольшой импульс заявку могут тут не разобрать, да а импульс пойдет уже вверх на фьючах такое часто бывает, когда вот фьючи улетают, а к примеру спот стоит такая неприятная ситуация конечно идеально прятаться за спотом ой за заявкой если бы была, но тут видите никаких заявок нет поэтому тут и спрятаться незачем особо так, поэтому ну короче все короче все, тогда беру стоп ой, take profit сюда просто грубо говоря закрываем покрываем комиссию, даже вот где-то здесь комиссия покроется и закрываемся в этой сделке, потому что, ребят уже прошло 15 минут, даже, наверное, закроюсь вот так чисто по рынку, хотя желательно по стопу закрыться, чтобы у меня уже там ком комса было меньше. Ну и все, получается, за 20 минут мы за 15 заработали 21 доллар, я думаю, вообще нормально, пришли даже без какого-либо анализа рынка, чисто нашли пару плотностей, по плотностям зашли, вот посылание взяли, о, кстати, смотрите, посылание очень хорошо то, что я взял, закрылся чисто по рынку, потому что мы вот взяли как раз-таки этот самый импульс. Вот давайте я вам покажу. Вот послание мы здесь вот закрылись, взяли вот этот вот импульс, и просто замечательная, грубо говоря, получилась сделка. Потом мы взяли сделку по Зен. Ну, по Зен вы поняли, короче, зря я переставил стоп-лосс, могли бы вытянуть вон движение, это было бы долларов в 10 к нашему балансу. Ну и последнюю сделку мы с вами уже открыли по целла, Тут взяли... Ну, это уже, конечно, маленький-маленький импульс, но, во всяком случае, заявку не разобрали. Плюс 21 доллар к балансу. Вот, надеюсь, ребята, вам видос понравился. Переходите обязательно в телеграм-канал. Я там публикую актуальную информацию по IPO, по ICO, по инвестированию, короче, по всем вот этим темам. Переходите, подписывайтесь. Всем удачи, всем профита и всем пока.